Три города, три города Побратима. Это город Минск, это город Чикаго, это город Нью-Йорк. И два корреспондента, которые сейчас буквально через несколько секунд начинают нашу программу. Я только хочу объявить наши координаты, как нам можно позвонить, как нас можно слышать. Телефон 224-795-7796. Это телефон прямого эфира. Телефон параллельный. Это 847-226-9956. Сангейтс, солнечные ворота на конце буквы «С». Сангейтс 1.08. Это наш скайп. Ну и главное, где нас можно слышать, это сангейтсрадио.ком. Сангейтсрадио.ком. Сегодняшняя программа – это белорусская провинция и город. Взаимодействие старой городской культуры и проникновение культур провинциальных. Вот об этом мы будем говорить сегодня. Мне хотелось бы представить наших независимых корреспондентов на территории Минска Беларусь. Это Татьяна Снитко. Татьяна, здравствуйте. Еще одна последняя ремарка. Программа идет на белорусском языке. Те, кто не пугайтесь, потому что действительно это на белорусском языке, причем что самое интересное, впервые в Соединенных Штатах Америки, поэтому... Почнем, ну, Подшнем. сдается, я, остается я, почну. Uh, провитание еще раз усим. Uh, мы протягиваем цикл программ на белорусской мове. Был прошел такой момент, когда просто захотелось на территории излученных штатов Америки uh, размовлять на белорусской мове, на которой вот, <свят> сегодня и у Беларуси не все размовляют, и даже президент страны, не ведая белорусской мовы, але мы вот так вот на территории излученных штатов будем разговаривать по-белорусски, не глядя ни на что. Программа сегодня такая культурологичная, и первая, с чего я хотел начать, и Татьяна со мной погодится, сдается, что до того, как... Як... Пришёл час беларускай мовы, недзе в 88-м. Пришёл такой великий час беларускай мовы на некальки годов. Недзе в Минску, в любом крупном городе Беларуси, человек, который говорит на беларускай мове, не как колгасник, не как человек не Он спрыгнулся как вязковый интеллигент. Вот что нас я не веду, у, у, у, у тебя такое чувание было когда-нибудь, Таня, когда ты памятаешь той час? Я памятаю этот час, и у меня были несколько знакомых, которые <паспалит> говорили часто по белорусски, и это была правильная белорусская мова, это были журналисты, поэты, письменники, из Минска, а так само из города, где я выросла, из Солигорска, вот это было коло интеллигенции. Ну я еще были вязковые наставники. Мои свояки и не только mm. со правды ты маешь рацию. Даруйте. Я бы хотел с этого и подшать. Справа у тем, что Коли мы Можем сказать про выкладание У школах белорусской мовы То выкладание было ну, Настолько дренным Як я разумею, бо я веду, Як выкладали у школах белорусскую мову Это первое. И другое, мне за учёды Что подручники при, За советским часом По белорусской мове и особливо По белорусской литературы Складали ну некие вороги По белорусской мове уже добра Мовая она и есть мовая Она мает свои законы И по этих законах ей выкладают Ось по белорусской литературы Мне сдается это некий диверсант Писал все подручники По яких учили белорусскую литературу Бо мы выходили со школы С средней эдукации Твердо веравши, что Головный белорусский герой Это дед Талаш Литературный, хоть а? <схот> я не ведаю, чему ли герой, але ты мне меньше. Дед Талаш, у нас все. Что э, первая поэзия, первая поэзия белорусской, первый белорусский поэт, это Кондрат Кондратович Шатрахович. Крапива, Крапива. Крапива. это первый белорусский поэт. И что у белорусской литературы есть два головных творы. Первая ⁇ это Новая Земля, яку в школе не выкладали, э, так как от корки до да корки. И Люди на болоте Ивана Мележа. И вот это уражение того, что вся белорусская литература заходит с провинции, заходит заходзецца... с... Ярослав, я прошу прощения. Малая земля, это которая... Брежневая малая земля? Ой, новая земля. Новая земля. А то я уже испугался. Не-не-не. Переклали на белорусскую мову малую землю. Новая земля, сразумел. Дякую богу, малую никто не прокладал. И вот это уражение того, что вся белорусская литература заходит с провинции, живе проблемами провинции, Яно вось, так складывалось у детячих мозгах, и потом выходило на улицы. Э, Сопроводы у белорусской литературы есть э, была городская традиция, я не веду як зараз, заедется э, зараз, я будет больше мощной э, Коли будут новые творы. А летоды городский роман и городская литература, Она на так: <coughs> это Кароткевич и Крыхушамякина. И воз достается усе. Далее, кали вучили белорусскую поэзию выдачнейший поэт белорусский Аркадий Кулишов, лирык. Але Аркадий Кулешова у школе по стягу бригады. Появилась стяг бригады, якая ну вовгуре не его, але вот э, так, таки, таким нам подавался Аркадий Кулишов, после кали мы отрымливали среднюю адукацию. И вот же это расслоение, э, яно э, не у 70-х, у початку 80-х годов, яно таким чином, что в Союзе письменников Беларуси было 460 членов, у я там был, но это уже был, был, был конец 80-х годов. Это было уже позднее. Когда-то это... это... про литературу, про письменников. 90-е годы это уже позднее. Ну, ну гад, гад, гад, гад, гад было позднее, но ну, это был начаток 90-х. А я просто хочу сказать, что все те э, члены Союза письменников, ну, не уличьвающие не а молодых, э, яны пришли в Союз письменников неделя у конца 60-х, начатку 70-х годов. Э, и то, что там отбывалось, э, когда можно было, отзначить но ну, я не ведаю, э, военная тема быкову разумела Светлана Алексеевич, она не по особку стояла, я ее в Союзе письменников, на не бачил, она не хотела иметь никакого отношения, не до этого. У все остальные этого, пилцы, дубровки, люди, которые вышли в первом поколении с провинции, и вот это первое провинциальное поколение я нос складала, это я не могу его назвать культурный пласт, але пласт такой был. И он иснавал И яны дактовали не к своей умовы Яны э, на гора выдавали Тыя э, книги, какие никто и не читал, никто не ведал, вот прозвища у таких, а летным не имеешь вот этот макулатурный слой, он складался у белорусской литературы, и на основе вот этого литературного слоя, ну, было не пронято судить про то, что белорусская мова это мова провинции, что белорусская мова это мова не городская, и одночасово городский слой, э, який Уходил, он просто уходил от белорусской мовы. Было не модно, скажем так, не модно. Ну, может, у тебя, Татьяна, и были некие, ну, и были сразу бело-сувези, знакомство твое, кола. Алибус, откажи мне на одно питание. Ты все же была в этом коле, каким образом ты пошла до этого кола, потому что средняя школа тебе дать ну, такое имкнение не могла, скажем так? Ну, средняя школа отбила в уголе мою любовь до белорусской литературы, скажем так. Я училась в обычной провинциальной городской русской школе провинцина, таких город, там 100 тысяч насельниц, столица, один из, из великих райцентров в Беларуси, но а когда из третьего класса ты обучаешь эту мову, ты разумеешь, что ты детстве у бабули увёзце белорусской научиваешься в детстве, потом проезжаешь в звездки. Починаешь по-русски говорить, все это плытать, потом ты идешь в школу, начинаешь говорить по-русски правильно и забываешь уже эту белорусскую мову правильную, а потом ты в третьем классе начинаешь выучать и заново, ну, как бы по-новой, ты ставишь свое вымовление. реш у классе шостом ты приходишь в театральный бурток и там тебе ставить правильность мову, ты бачишь, что ты мову не ведаешь. Ты растешь таким билингвистичным абсолютно человеком, и в тебе идет некая не тросянка, а некая такая вот фонетичная тросянка, а бывает и тросянка такая лексичная, чтобы ты блитешь, блитешь, и в ты выходишь со школы, и ты ведешь эти мовы, а за этот час ты полюбила там Пушкина с Лермонтовым, а я ненавидишь уже это люди на болоте абсолютно. Ну, мне было вельми сором, когда на первом курсе, в 89-м курса мы сдавали залит по белорусской литературе. Оказалось, что мы ее не любим, не ведаем, больше из нас. Что однокурсники, которые учились в Минске, некоторые из них Лепее ведали мову и литературу, чем Ну и не ведаю, я кусе, я про себе кажу. А потом уже я пришла до этого, когда я начала сама друковаться, вот мои сябры писали нечто. У этих газет на часописных, литературных, журналистских колах крытыки, там разные сябры были и так далее. Нея кужа проникающаяся их творами, интересами. И это был час, когда уже конец 80-х, початок 90-х, стал часом, коли правильная белорусская литературная мова в умовлении написание была предметой элитарности. Mm -hmm. no, uh... Я хочу возгадать один выпадок с жития белорусского талибачения. Когда мы проводили кастинг, нам потребовалась Деучина, ведущая на белорусской мове. И первая умова у, у кастинга была некий верш на белорусской мове. Коли, ласка, прочитайте. И что ж ты думаешь? Не навод 99, а 100%. Из всех девочек, которые приходили и читали верш на белорусской мове, 100% читали гонориста ганеры... Парсюка. Сума Крапивый. 100%! <laughs> Это было невероятно. Мы говорили, ну, а что вы еще по белорусской мове? Что, что, что вы выучили? Возьмите выучите, где у все выучили гнарыстого Парсюка и все читали его Захлива, и, можно я перепыню на хвилинку? Я лечу, и тогда лечила, и сейчас лечу, что со школьной программы советской школы по белорусской литературе Найлепший верш, это урывок с поэмы Паулюка Труса «Падают снежинки, диаменты росы» Так. Так. Я, у меня до речі, вы когда мы это учили, был год восемьдесят пятый и я думала, же ж подевался, Пауликтрус, Тады мы не ведали еще про расстрелянных, это же было еще до да, перебудовы. Я все ломала голову, куда же он поделся и так далее, и другие письменники некоторые. Так что, ну, еще ну, ну, замучивание историчных фактов э, отыграло роль, что мы не побачили в детстве вельми доброго литературы. Ну да, в этой стране наробили много, тем больше, что Беларуси было две э, до войны э, и после войны так и засталось, две, как мне подается. Але политика русизации на Усходней Беларуси и политика полонизации на Заходней Беларуси зарабили, ну, сдается, вот с того такую черную справу. И, может, все же с усходней Беларуси мы отрымали больше литературу, чем с и отрымали с Беларуси. Потому что полонизация была вельми и вельми серьезной. Тут нужно принимать, и когда мы скажем, что все же было бы можно добро сегодня Беларусь объединить на полонизации, правах федеративных с Польшей и снова створить речь посполитую, не треба забывать, что политика полонизации так само была вельми и вельми моцной на заходней Беларуси. Тому с уходней мы отрымали большую частку литературы и так отрымался, что большая частка белорусской литературы, и она так и как она назвалась у подручниках, белорусская советская литература. И только маленький-маленький историчный пласт мы ведаем с ну и то то тоже то, чему учили у институте уже это такие пласт ну мы не все разумели скажем так там толь, только что пинскую шляхту ну пинскую шляхту если дуне на Мартинкевича можно было не успримать и то пинская шляхта от нас уже была вельми вельми далекая основный, головный пласт белорусской литературы мы вспомнили, как белорусскую советскую литературу, и а, уже никуда не податься. отсюль а она и является минавито белорусской советской. И только потом уже в годы перебудовы возникли тутейшие, возникли молодые объединения, которые не получили литературу и с городом, и, с, ну, и просто с молодью. Потому что молодь было не заставить Читать нечто по беларуску, нечто на белорусской мове И это первый шаг до нового, первый крок, даруйте До нового молодого, до новых людей До вот, этих, тех, кто пришел тогда Ну и он, может, получил молодость с литературой А так все было, как ты кажешь.